касательно суда Божьего. Сатана хочет, чтобы вы верили лжи. Некоторые намеренно прячут голову в песок, что они могут не и быть спасены. Стопроцентное доказательство того, что финал Кал 07 Ян Башов не является лжепророком. Это видео было записано Яном Бошефом в 2009 году. Это очень срочное сообщение, и может быть одним из последних моих сообщений, если не последний. Господь Иисус проговорил мне дважды прошлой ночью. Он разбудил меня и сказал, «Предупреди святых, что я гряду». Насмешники скажут вам, что спустя четыре года и сотнями видео Иисус Христос не пришел. И что Господь, конечно же, придет, но не тогда, когда об этом заявляет лжеучитель, как вы видите, ложные информаторы и ложное предупреждение Бога другим. Иисус очень скоро вернется, но милостиво и терпеливо ожидает, чтобы все были готовы и взяты с Ним, когда Он вернется, чтобы кто-либо не погиб». Пророчества Яна Бошева о Южной Африке даны ему 15 марта 2009 года. Это видео на африканском субтитрах. На воднике Южная Африка смыта. Суес Южная Африка смыта. 2009 года это год Божьего суда. Слова насмешника. Африка не смыта в 2009 году. Записи Яна не улучшились, как мы видим. Ваша голова в песке? Две недели спустя Южная Африка поражена наихудшими наводнениями за много лет. Южная Африка поражена наихудшими наводнениями за последние годы. Более 100 погибших людей и тысячи вытесненных. Этим утром я встал, и Бог дал мне послание. 2011 год – это год наказания. Этим утром я встал, и Бог дал мне послание. Год наказания. 2011 год наказания. Насмешники говорят, 2011 не был годом наказания. Так почему же люди все еще слушают этого человека? А теперь реальная история. Самые ужасающие пожары в Неваде. Это тысячелетие. 2011. Авария самолетов в городе Рено. Это является катастрофой по смертоносности, которая на третьем месте за всю историю авиашоу США, другие были в 1972 и в 1951. Правда в том, что 2011 был худшим годом. Изменение климата, природные катастрофы в 2011 вошли в историю. Это было самым ужасным природным бедствием в истории современной Японии. Самые сильные широкомасштабные пожары в истории Австралии. Землетрясение в городе Крейсчерч в Новой Зеландии. 2011 год узрел суд Бога, уничтоживший Фокусимский ядерный завод. Самая смертоносная угроза постепенно раскрывается. Миллионы теперь сталкиваются с уничтожением радиационным влиянием на океан, воздух, еду и питьевую воду. Мир находится на грани. Миллионы людей подвергли смертоносному риску, так как Фокусима отравляет Тихий океан. Насмешники будут смеяться, но Бог дает предупреждение, чтобы люди покаялись, ибо худшее грядет. Бог предупреждает и говорит своему народу, чтобы Он обратил внимание. Это одно из моих Посреди ночи. The of the night, about примерно two years ago, два года назад. Told, мне было сказано. Time, время yet. пришло. At но Christmas еще не совсем. At Christmas time this year, I heard 15 My wife was told, сказано, two weeks ago. Назад, it is time. Время пришло. Собери моих детей Я чувствую, что это значит Приготовьтесь, приготовьтесь. Соберитесь вокруг трона Божьего Прибывайте в молитву. Не отступайте от веры Не озирайтесь назад На вещи этого мира Так как это ловушка также Отец хочет, чтобы я передал вам о теплых, и тем, кто является теплым, что Бог извернет вас из уст своих, потому что вы не можете служить Богу и мамоне. Это Константин, 1959. Спасибо за